пожалуйста когда делаю массаж из мастер-класса по астралу несмотря на какой части тела то начиная во второй чакре ощущение не очень приятное то ли покалывание то мурашек пульсация это нормальный процесс или нет нормальный и в голове как тепло удовольствие все вместе тоже ощущение конечно фантастически понимаю это замечательно а вот животом непонятно с каждым днем меня мастер-класс просто приятно шокирует начала чувствовать на ощупь предметы одежду, могу мысленно потрогать чужого человека ощущаю кожу рук волосы одежду аж мурашки по телу идут это какое-то чудо спасибо Спасибо вам за все. Пожалуйста, я бы вам хотел посоветовать, Надежда, пройти все-таки первую ступень. Становитесь эзотериком, так как вы начали немножечко с другого. Человек должен заниматься эзотерикой моей школы и использовать мои методы исключительно после прохождения первой ступени, хотя бы бесплатно моей школы.